Если моя политика не нравится, так ты ебать выйди со мной раз на раз на приеме, а не на площадях базаре.